Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вечицара и Вести Валкон, и сегодня у нас в гостях блогер Артема Дирека, а, и мы сегодня поговорим о его встрече с депутатом от Единой России Романом Терюшковым. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Артем, расскажи, все-таки, как прошла встреча, что было интересного, на какие вопросы задавались и на какие вопросы отвечалось или не отвечалось. В целом вопросы были об, ну вообще, обо всем. То есть об инфраструктуре, у кого-то там какой-то потоп, какая-то квартира, что-то, вывоз мусор. Ну, бытовые проблемы, бытовые, которые да. должны решаться и которые, наверное, слабо решаются. Да, ну, возможно. Да. Хозяйственные, да. хозяйственные. Но интересен тот факт, что в числе прочих вопросов 10, около 10 вопросов было задано по поводу сегрегации, по поводу, как вы говорите, вот этих квадратиков, да. которые внедряют, по поводу а, введения в, в тело человека, ну что-то там, да, да веществ, все понимают, о чем да. мы говорим и так далее, но интересно, что а, Роман у себя в инстаграме уже после встречи опубликовал да. пост, где об этом ни слова не говорится. То есть как будто бы эти вопросы вообще ему не задавались. Почему-то не можем осветить. Вообще самое интересное началось с того, что он сразу зашел и сказал, «Ребят, давайте так, у нас две минуты на вопрос». И две минуты на ответ, и три минуты на ответ, то есть он уже как бы заранее поставил вот таким образом, да, формат беседы. Да. Первое, что мне пришло в голову, знаете, вот я вспомнил время университета, когда мы учились, Но ну, я так, не очень любил учиться, честно скажу, но мой друг Леха, вот он любил учиться, и мы пошли с ним в библиотеку, и э, я понимал то, что я вот больше часа не хочу тут сидеть, а он прям так занимался. И когда я ему говорю, Лех, ну сколько мы времени здесь собираемся сегодня провести? Он так на меня посмотрел, сказал, сколько потребуется. Правильно. Правильно. А нам выставляют две минуты на вопрос и две минуты на ответ. Но, тем не менее, вот мы сейчас поставим видеоряд, да, где я задаю вопрос относительно... Текущей проблемы. Текущей проблемы, да. Вот мне для кого не секрет, что Единая Россия 50 окружала вопрос Ленина. Кёр Кёрнедов. На сегодняшний день были существует достаточное количество исследований научных, э, говорящих о том, что, к сожалению, не работает, причем не одна из существующих на рынке. Например, журнал Ванцет, можно вспомнить Люка Монтанье, это французский груссовой гуриатную приступение. Можно вспомнить вице-президента отделения груссовой компании Pfizer, который дал провокационное, противоречивое интервью на соответственно. Почему эти исследования не рассматриваются? Или рассматриваются, но не поднимаются внимание для принятия финального решения. И как следствие, я делаю вывод, что ярко бесполезно. Наша медицина, наша наука одна из самых лучших в мире. Ну, то есть это Огма, Огма. Никто не да, будет брать иностранные практики, потому что все наши пациенты, надеюсь, самые лучшие. Все. Да, да, кстати, замечательный вы... вопрос. Депутаты ⁇ это избранники народа. Угу. Они должны отражать мнение народа и отстаивать их точку зрения. А по всем опросам интернет-опросом, и мы подписывали обращения очные, ну то есть письменные обращения к депутатам, к президенту и во все структуры, что мы против того, что в такой форме вводятся какие-либо ограничения, в том числе цифровые. И вот как, на твой взгляд, те международные а, данные, которые, о которых многие знают, они в открытом доступе и они говорят о том, что а, много вещей, которые депутатами и чиновниками вообще не рассматриваются как причинно-следственные связи. Где логика? Я ему говорю, существует множество научно доказанных исследований, то есть не просто Википедия, не просто ну, чье мнение с головы да, взяли, да. да. а то есть конкретно доказательства. Он говорит... У нас лучшая медицина в мире, значит, мы доверяем российским ученым, а больше нам, в принципе, ничего не надо. А каким российским а каким? ученым? А человек сидел в зале и говорит, а почему мы ВОЗ тогда слушаем? Напомню, что да. ВОЗ является частной организацией, финансируем на 50% почти фондом Билла и Мелинды Гейтс. Да, и это какие, известно. Это известно. И какие цели преследует Билл Гейтс, он об этом открыто говорит. Ну, Роман это тоже не ответил, как бы, в процессе разговора. Я ему привожу в пример международный э, медицинский журнал, журнал «Ланцет», который э, провел исследование и доказал, что люди, которые использовали препарат, и те, кто не использовал препарат, ну, понятно, да, о чем я говорю, показатели идентичные, то есть, э, как бы, доказали то, что смысла нету. Но это подтверждается, вот мы работали в институте вирусологии в начале 2000-х годов, и у меня много друзей из врачей-вирусологов, в том числе ведущих. И они говорят, да, в принципе, 50 на 50 везде. То есть смысл а, вот, процедуры, которая сегодня делается, нет. Потому да. что много есть данных, которые говорят об последствиях негативных. У меня в частности вот родная тетка, извините, в реанимацию после процедуры уехала. Вот. И много таких доказательств. Мы вспоминаем там, круглые столы, которые врачи проводят. Но почему-то ни депутаты, ни чиновники... Их не слышат. Более того, я ему привожу международный опыт, да, международную статистику. Он говорит, у нас в Жуковском, внимание, в реанимацию никто не попал после этой так называемой процедуры. Минуточку думаю, а при чем тут реанимация? Мы говорим о том, что человек после этой, опять же, процедуры не должен вообще болеть. Правильно? И не должен заражать других. А он болеет и заражает, но он не попал в реанимацию. Ну, Это Если не хотите брать международные да, какие-то источники, данные и ученых, возьмем наши. У нас Шукшина собирала круглый стол, да. там и вирусологи, и микробиологи. Ютуб удаляет их информацию, это мы не принимаем, мы, мы будем слушать ВОЗ и официоз. Ну а как же, у нас же приоритет, он уточнил, что мы только на своем законодательстве, тогда вот давайте... Вот ну, следовательно, из этого следует вывод, что проводится определенная политика, которая насаждает единственно правильную точку зрения. Поднимался вопрос о том, что у нас демографическая бедствия в стране и приводились цифры, которые мы в своих сюжетах Но сколько раз мы сюжетов Да, мы же говорили, что никто не обращает из депутатов на статистику. Есть проект демография, который провален полностью. Минус 12 миллионов, минус 12 миллионов детей и подростков с нуля до 14 лет. Это больше, чем 30 процентов. На данный момент почти все внимание властей и СМИ а, сосредоточено на смертности от Хотя есть причины, которые уносит большее количество жителей наших соотечественных. Например, употребление алкоголя и сердечно-сосудистые заболевания. Единственные механизмы, которые могут отвлечь наших людей от алкоголя и от здорового на это употребление группы по полям. А вопротная здоровая жизнь была, Услуги, безумие, безумие. Ну и соответственно, вот тот человек, который высказывался по этому поводу, но он говорит о том, то, что от алкоголя еще много погибает людей. И говорит о том, что почему, почему мы с этой проблемой, почему начали вот именно уперлись только в одну модную вот эту проблему, модной да. болезни, а об остальном мы не видим. Ну, как бы, на что депутат говорит, ну да, и то проблема, и то проблема. А ну, вот почему и... эта-то проблема а почему? настолько выпечена да. Он и, говорит, а... насаждается в метро, невозможно б... проехать. Вот, вот этот парень не говорит, мы заходим в метро, везде висит, ну, откровенно, просто пропаганда. Говорит, а да. где пропаганда здорового образа жизни? Да. Как вы будете бороться с алкоголизмом? Да. Он говорит, спорт, вот ä, будем спортом бороться. А, а где пропаганда, пропаганда да. спорта, блин? Да. Наш подписчик Таня Белова обращает внимание на патент, который был опубликован в свое время касательно вот новомодных всех этих наших произведений, которые медицина теперь навязывает. И вот, Артем, прокомментирую это. вообще это очень классный комментарий. Это комментарий к видео, который выпускал я, ну то есть вот да. от канала Волкон, да, то есть по поводу того, что было продумано задолго до современных событий. И хочу заметить, я сейчас перешел на, этот, на эту же ссылку, которую я сам и предоставил. И я вижу, что действительно там дата подачи заявки 2020 год, сентябрь 2020 года. Но вы можете отправиться обратно в видео и вы увидите, что я делал скриншоты. Не просто скриншоты, я снимал, то есть, видеоряд с экрана mm -hmm. и там стоит дата публикации 2015 год. То есть о чем это говорит? Что просто зашли и поменяли. Процедура достаточно сложная, потому что если опубликована была за. Заявка на патент, они все хранятся в базе mm -hmm. данных, их оттуда изъять, но это надо иметь доступ, доступ, доступ к руководству. Надо, абсолютно, но я зашел и проверил номер патента, он совпадает, и publication date, то есть дата публикации. И в том случае 2015, в этом 2020, вот, как хотите, так и понимаете. Мы сегодня видим, вот на примере той встречи, на которой ты был, что реальные дискуссии, которые бы решала какие-либо проблемы, не существуют между депутатами и народом. Следовательно, мы можем понимать, что тогда депутаты не отражают мнение народа. Но они же избранники народа. Вот. вот самое что, да, парадокс, самое интересное, мне, конечно, вот вы заметили, хочу дополнить, был еще парень, он задал вопрос, точнее как, он, он выслушал, он сидел там, сколько вот, по видео сейчас мы покажем, да, два часа просидел конференции, в итоге он встал, он э, сказал, что я хочу, хотел бы прокомментировать ваши слова, на что Роман сказал, комментировать не надо. Говорят, как это не надо? Ну то есть это получается не дискуссия, это не просто дискуссия, я сказал, а ты, сказал, а ты, а ты сказал, сиди слушай. Ну, ну, да. Я начальник, ты дурак. Да, да ну, ну, раньше так того. было считалось. Да. На что ему молодой человек говорит, э, не перебивайте, пожалуйста, я вас не перебивал. На что ему Роман говорит, а я вас буду перебивать. Ну то есть это вообще какой-то абсурд. Сначала ну, там дам комментарий насчет того, что вы сказали, что никакого законного порядка нету. Нет, давайте не будем на Роман говорит, я отсидел тут два часа, я вышел на встречу с вами, как с депутатом, имею право задать вопрос. Задайте вопрос, комментировать не могу. Хочу и считаю нужным прокомментировать. Я прочитал законопроект, третья и одиннадцатая страница, QR-код присутствует. Без разницы, как называете, справка, или QR-код, большинство... Разберитесь, Увидите для начала, что Я вас вдруг на не перебил. А я вас перебиваю. Я вам сказал, Прямо. что правила Прямо. встречи Я перестал, что большинство моего окружения, мои родные и знакомые, близкие, против таких законопроектов, которые разделяют людей на сорта. Или, или не Вы правильно сказали про ответственность. Вы эту ответственность на себя взяли. Ваша фракция Единая Россия». Я вам заявляю, что до этого момента, когда вы проголосовали за этот проект, у меня было неоднозначное. Неоднозначна позиция к Единой России. Были знакомые, были даже коллеги, уважаемые люди. Но сейчас вы взяли ответственность и перешли за ту черту и поменяли отношение на негативное. Это чувство собственной безнаказанности. Удивительным образом, как будто под копирку, все представители наших министерств говорят одно и то же не вступая в диалог, не вступая в дискуссию, просто заученными фразами, как будто их научили. Уважаемые друзья, вот Артем, который у нас в гостях, и вообще мой наш соратник, у него есть свой канал Артем Дирека». И он будет выпускать ролик под названием «Лапшана ТВ». Подписывайтесь на его канал, смотрите наши передачи, и мы будем освещать те события, которые происходят в нашей стране и касательно непосредственно нашей жизни. Поэтому всего хорошего, с вами был Вичезар и в гостях у нас был Артем Дерека. Подписывайтесь на наши каналы, до свидания, всего хорошего.